Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодня хочу приготовить кесадию. Это такая лепешка с сыром и с сыром и еще с чем-нибудь. Собственно, само название кесадии происходит от кесо, сыр по-испански, и это уменьшительно ласкательное окончание женского рода. Я приготовлю с курятиной и парочку с картошкой. Они называются «Кисадили де папа» в Мексике или «Кисадили де патата» в Испании. Вообще, в Мексике иногда и сыр -то в эту лепешку не кладут, и лепешку часто используют не пшеничную, а кукурузную. Разновидностей много, приступим. Так вот, я приготовлю парочку разных картофельных и одну с курятиной «Кисадили де пою». Пою пою по цыпленок, картошку надо тарить в подсоленной воде. В Испании в магазинах можно купить как курицу такую суповую курицу по-испански гаина, а можно цыпленка бройлерного, понятно. Он называется пою. Если вдруг будете в Испании в магазине покупать курятину, но чуть, чуть артикулируйте, чтобы не попасть в неудобное положение, потому что пою это цыпленок, а поя с академической точки зрения пету, но чаще всего используется в качестве обозначения мужского полового органа. Так что аккуратнее с окончаниями неудобно может получиться. Да, в принципе, разговаривая на иностранных языках, нужно всегда быть аккуратным. К примеру, по всему миру продается Mitsubishi Pajero. Но в испаноязычных странах название модели пришлось поменять с Pajero на Montero. Mitsubishi Montero, потому что в испанском слово Pajero произносится как пахеру или пахеру, А Pajero очень созвучно с испанским пахару птица. Казалось бы, что страшного. Однако у этого слова есть и другие значения. Опять же, все тот же самый пенис и ругательное обозначение гомосексуалиста. Поэтому компания Mitsubishi совершенно обоснованно посчитала, что модель с подобным наименованием вряд ли будет пользоваться уж очень большой популярностью в испаноязычных странах. Испанский язык второе место в мире по распространенности занимает, так что их можно понять. Лук с пенисом слегка обжарил, пора эту смесь в сторонку отложить. И на той же скорде обжариваю курятину. Сразу и посолю, а забуду позже. Такой вот экскурс в тонкости испанского языка у меня сегодня получился. Картошка уже сварилась. Курица тоже готова. Чтобы вкусы картофельники сядили добавить, хочу еще и бекона обжарить. Вареного копченого. Одна кисадия у меня будет картофельно-луково-перечно-беконная, вторая картофельно-луково-перечно-тунцовая и зеленым горошком. Короче, будет вкусно. Бекон уже дошел до кондиции. Можем начинать сборку. Картошку разделю на две части. Одну часть смешаю с беконом и луково штукой. А вторую с тунцом и луково штукой. И горошек не забыть. Сыр выбирайте на свой вкус. Я аж четыре разных смешал, все, что в холодильнике оставалось. И теперь с двух сторон на сковороде подрумянить. Пока процесс идет, соберу куриную кесадею. ее. их иногда и на гриле готовят, а если используют небольшие большие лепешки, а маленькие, то не складывают их пополам. А -а, кладут начинку между двух лепешек, то есть лепешка, начинка, вторая лепешка и в таком виде, пам-пам, обжаривают или запекают, запекают, в смысле, на углях. Вы уже определились, какая из начинок вам больше нравится? Напишите в комментах. Начну я с картофельной. М -м, классно. Это картофельно беконная Прекрасно представляет себе вкус м -м, картофельного пюре с беконом. А да? надо еще и сыра много. Сыра и с классной такой лепешкой. Просто здорово. Достаточно быстро. Особенно, если у вас картошка осталась запустена. Картофельное пюре с вчерашнего дня. в такое дело пустить? Вот такая штука. Так. Теперь картофельно тунцовая. Я зеленый горошек положил. А потом подумал, что надо было бы, кроме горошка, еще и кукурузу положить сладкой, тоже баночный. Было вообще вот так. Она бы еще сладости больше добавила. Потому что сладкий лук, э, перец, все это дело обжаривается, дает сладости, но вот кукурузки, мне кажется, не хватает. Было бы неплохо. Ну и стандартная куриная, я ее показывал уже на канале. Больше пряности при обжарке лука и перца, то есть больше кориандра, больше зиры, больше острого перца. Вот эту я маленькую перчинку положил, она очень острая. Будет вообще бомба. Ладно, давайте буду за кадром. Готовьте такую штуку. Она простецкая. Начинки на ваш вкус. Положили все. Сыра побольше положили. будто бутерброд все знаем, да? Обжарили с двух сторон до румяной корочки, чтобы она слегка похрустывала. И в путь. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки. Если что-то не понравилось, не стесняйтесь в дизлайк. Всем пока!